В этом ролике я прокачаю своего подписчика на 20 тысяч рублей. Поехали. Вау, кто же это? Это же... Человек-человек-оппинг-кейсер. <звы> Здорово, мужики, это я. Головка от... И вы смотрите одну из бомбезных... Просто величайших, я не побоюсь этого слова, рубрик на моем канале. Прокачка подписчика. И это прокачка на 20 Много тысяч денег. рублей. Это немного. Объясню почему. В прошлом ролике мы качали подписчика на 70, на секундочку, 70 тысяч рублей. На том ролике мы набрали всего 17 или 19 тысяч просмотров и всего 1900 лайков. Мало. Не почувствовал. Я вас просил набирать лайки под роликами Реально, вам не сложно Это не фейковые прокачки Но, блин, лайков было очень мало Давай так Под этим роликом, да, начнем все сначала Мы набираем 2500 лайков Следующая прокачка будет на 50 тысяч рублей Слышал, что он сказал Давай наберем столько лайков Как только мы набираем меньше 2500 лайков Я снижаю сумму на прокачку Не надо, дядя <сél -4> <сél -4> Ну, потому что, ребят, рубрика реально крутая на ней нужны лайки, пожалуйста, поймите это. 2 500 лайков — 50 тысяч. Ниже — остаемся на 20 Все зависит только от тебя. Но плюс этой рубрики, что сейчас мне начали писать сайты. Сегодня мы будем на скиндропе, они мне скинули денег на карту, и эти деньги я буду закидывать сам на аккаунт. Это важное условие, потому как помимо прокачки, это еще и проверка сайта. Ну и, естественно, за то, что они мне скинули деньги, и, кстати, они мне даже за ролик заплатили, Я тут честно скажу, это мега крутые условия, мне заплатили за ролик. Скинули денег, чтобы я их закинул сабу. Короче, вообще все гуд, в плюсах и ты мой подписчик, и я, я на этом заработал. Именно поэтому ссылка на сайт будет в прикрепе, там же будет промо на деп, кому интересно, и... Самое крутое, будет промо на халявные деньги Там их совсем немного, не буду обещать Золотых гор, ну прям, ну совсем немного Но промо будет И также, если вы хотите, чтобы эти рубрики Продолжались и были как можно чаще на канале Просто перейдите, активируйте промо По которому вы там рубль 10-2 получите Но админ видят активность и это самое главное Как мы сегодня будем выбирать подписчика Я уже что-то заговорился немного И естественно, это все будет проходить На моей странице ВКонтакте Как, как происходит в 99,9% случаях ски... На свою страницу пост с картинкой Где попрошу нарисовать в красках Эту картинку меня Кто первый нарисует, если будет реально годно Или просто в пейнте, мы берем человека в прокачку Все просто, все изи, переходим на страницу Так, мужики, быстренько наклепали Пост, ваша задача нарисовать На бумаге цветной арт по фото Из моего детства, вперед, кидать работы в комменты Кто не видел, это 2009 год Мне здесь 8 лет Почему я уже во второй раз Прошу нарисовать Ну Ничего более креативнее я не Придумал. тебе думать еще рано реально креативчик скоро подъедет но по пока по фото реально пока по фото делаем и нажимаем опубликовать ждем кстати знаешь не удивлюсь если сейчас в комментах просто начну спамить я я я это реально а, в предыдущий раз когда я фотку выложил там было я я я я типа не понял мема но ну, окей а, ждем работ кстати давай попробуем похожую позу изобразить я не знаю давай вот я сейчас не увижу как это будет выглядеть но попробуем подожди я не знаю, какой-то кринж получился, но окей, в целом пойдет Первая работа, этот подписчик два раза был в прокачке, но это не цветной рисунок, и мне это не нравится а, мне, Повторюсь, мы выберем первую работу, которая реально будет годная Выбора в этом ролике из нескольких работ не будет, я выберу именно первую, которая прям крутая, но нет, это нет Вторая работа, но опять же, я просил цветную Неважно, поняли меня или нет, кто рисует как, ну типа в цвете, будет год Ну типа я же написал цветная, блин, ну думаю все будет понятно, у меня тут... Кокушки висят на носу, нормально Так, ну вот, первая работа, в принципе, блин Ну честно, нет, не знаю, я попросил full цветную Здесь только полосы цветные и типа, не, не то Мы выбираем, да, так, типа, то, что мне понравится, я возьму Ну, камон, я качаю подписчика, я думаю, как бы, условия вполне нормальные Плюс здесь глаза зеленые, у меня они не зеленые Курлык, курлык, курлык Не, наверное, буду все показывать, наверное, все работы, но типа, тоже не подходит Потому что, ну, блин, мне нужна нормальная цветная фотка, тут я просто весь красный Я боею по носам. А, на самом деле, я сказал, что выберу первую. Работ очень много, но на этой фотке я ребенок. Типа, в этом и прикол, что все меня рисуют э, с чертами такими, со скулами, ну, уже с сформировавшимися чертами лица взрослого человека. Я там ребенок, ну, типа... Здесь нет рук, очень долго, однако, был выбирать, я выберу только то, что мне зайдет Хотя я сказал, что что-то первое, но, типа, ну, я бы выбрал вот это, но у меня тут нет ни рук, ни, ну, типа, нет Хотя, с другой стороны, на, на этой фотке, не, ну, подожди, у меня вот тут руку видно, вот тут руку видно, окей Ну, серьезно, я вам быстренько просто покажу, о, какие работы есть, я думаю, вы со мной согласитесь Ну, типа, вот, смотри, все работы, которые... Ой-ой-ой, так это прикольно, это прикольно, это прикольно Не знаю, почему мне нравится Ну типа есть вот такое, ну блин, тут вообще не видно лица Есть вот такое, но опять же Лицо не цветное, я буду придираться Ко всему, а, здесь просто один цвет Тут тоже просто Полосы, не цветное, не цветное Я даже не буду показывать, ну вот эта работа Меня зацепила здесь, блин, здесь Раскрашено все, ну, рук, окей Но по факту у меня еле как видно руки На фотке, которые я скинул То есть из всех работ, ну типа, ну здесь Вообще не мое лицо, у меня оно круглое, ну, почти, но там точно. Поэтому вот это лицо, я думаю, больше всего подходит. Не знаю, если буквально сейчас за пару минут ничего другого не... Так, начали появляться работы, смотри. Я что-то прям все в прямом эфире делаю. Тоже не раскрашено. Кстати, неплохо. Вот это неплохо. Вот это прям вообще неплохо. Но окей, посмотрим, что еще есть. Не раскрашенная работа. Это было обязательно. Но это не э, листок бумаги. Не раскрашенная работа. Блин, ну вот это все-таки, я изначально это выбрал, и типа... кстати, нет, мне опять же не раскрашено лицо. Но, ребят, я думаю, что вот это. Ну типа, это реально... Я говорил, что первая работа, здесь полностью все раскрашено, и в принципе, why not? Ну то есть, э, блин, это не лист бумаги, я просил обязательно на листе бумаги. А, тут тоже взрослый человек, это не я. А, тоже нет. Не знаю, мне, кажется, зацепила одна работа, и все. Ну вот, ну прям реально зацепила. Пишите в комментах, что думаете, я вам все работы показал, которые есть на данный момент... Абсолютно все. Ну нет. Ну это тоже взрослый человек. И... Блин, мне это нравится. Мне это нравится. Прокачка мы поэтому берем. Кто против, тот против. Все, пишем человеку. Мне это прям понравилось. Не знаю, напиши реально в комментариях. Но по-моему, работа годная. Нет рук. Окей, на фотке реально чуть-чуть бы он руку дорисовал. Ну блин, ну... Но... Из всего того, что скинули, она не больше всех зашла. Посмотрим, может быть еще. Но опять же, это не цветная работа. Да, больше, больше, в принципе ничего. И я думаю, что, блин, нет, я думаю, что выбор очевиден. Но по-моему, я все работы просмотрел. Быстренько еще раз пробежаться. Ну да, вроде я посмотрел вообще все, что мне отправили. Да, и наверное, наверное, наверное, такие победители есть. Да, окей, пишу на стене, что как бы все. Всем огромное спасибо. Но, блин, реально, условия цветная фотография, это было важно. Я еще раз сейчас смотрю, не появились ли новые работы. Опять же, это взрослый человек, это не я, да, в принципе, в принципе ничего больше, ну, типа, мне не раскрашено лицо Я думаю, что, наверное, наверное, на этом нужно остановиться, работа сейчас будет переходить бесконечно, все, человека выбираем, его зовут Макс Кузьмин Пишу в посте, что все, ребята, все закончилось, или, в принципе, его удалить, ну, пусть оно будет висеть, why not? Так, мужики, Макс, во-первых, поздравлял с днем рождения, во-вторых, вот такой мем скинул, как бы, окей. И вот здесь был мем. Представь, что ты ли он, сможешь пропиарить один ВК моей мамы про волейбол? Там угарные мемы. Я тебе умоляю, ссылку, пока не могу скинуть, это не туда. А чел, кстати, думал, что постанова я так понял. Окей. Okay. Ну, да, все, пишем ему. Ну, переписку все увидите, я это не скрываю. Привет. Блин, ну он вышел из сети, вот это облом. Ну, будем ждать в любом случае. У него реально крутая работа. Так, ну сейчас просто что, просим э, пароль логина от аккаунта и, в принципе, созваниваемся уже после прокачки. Получится, не получится, в любом случае с Максом мы созвонимся. Ребят, короче, ну вы видите диалог, возникла небольшая проблема, я пароль атака забыл, восстанавливаю. Прикол в том, что, по-моему, после восстановления пароля нельзя трейдиться. Ну, я попросил от друга, чтобы без смены пароля, потому как один раз я делал прокачку, у человека был бан трейда, ну, на 7 дней, потому что у него не привязан аудификатор, и скины я оставил на сайте, ну, типа, чтобы он потом вывел. И под этим роликом было столько негатива, что ой ой и поэтому я подобное больше делать не буду, то есть аккаунты а с временным баном трейда, да, там, на 7 дней или еще на сколько-то, короче, я такие аккаунты больше брать не буду, ибо от этого, как бы странно не звучало, страдает моя репутация. То есть я не показываю вывод, мне не верят. Ну, хотя, опять же, если с вами уже с подписчиком по вебке, ну... Нет. В общем, короче, такие аккаунты я больше брать не буду. Вот. Поэтому, если будет банк трейда какой-то, то мы отказываемся, ибо очень много потом негатива я ловлю, я такого больше не хочу. Один раз делал прокачку, все, больше так делать не буду. Ну, именно на заблокированной маке. Ну, вот, ребят, пусть это будет на моей совести, но я не знаю. Либо Максим боится мне отдавать ак либо, короче, я не знаю, потому как... Ну, типа, там саком проблемы. Вот реально, если мы сейчас не решим, я еще раз выберу работу, ну, уже другую, потому что я не хочу записывать ролики на аккаунте, у которого есть э, трейдбан 7-дневный. То есть. Не подсоединяю а на или еще что-то Потому что потом со стороны вас, моей аудитории Начинаются вопросы Я не знаю, сейчас попробуем решить Конечно, хотелось бы прокачать Максима Но, блин, я уже один раз нарвался на негатив И еще раз с этим сталкиваться не хочу В общем, ребят, мы уже с Максом 11 минут общаемся Хочет, не хочет давать аккаунты Ну, типа, мне нужен подписчик на прокачку Вот, реально, если Макс говорит нет Значит, нет я извиняюсь, что развожу всю эту тягомотину, ну просто я показываю все, как она есть. Вы же все думаете, что у меня фейк прокачки и так далее. Ну вот смотрите, я спросил у Максима, будет или нет. Ну тут типа мне написал другой человек, Максим мне не отвечает. Ну мне уже, не знаю, мне это неприятно, ну просто когда ты меняешь пароль, идет блок трейда. Ну типа бантрейд на 7 дней. Какой нафиг блок на трейд 15 дней будет? Трейд приходить при выводе Я говорю, так это и есть блок на трейд После чего мне человек пишет Что у тебя вообще для буста есть Ну типа, что я говорю, ком монитор, мышка, да Какие скины Ну типа, ну что это такое, ну вот серьезно Мы решаем с одним человеком, да, по аккаунту Пишет другой, Максим мне не отвечает я не буду брать Максима Ну серьезно, ну говорите мне что угодно Может я, да, что-то не так делаю Ну вот, ну что это такое Вы же участвуете Ну, мо может, конечно, я себя неправильно веду, но вы участвуете Но ну, человек даже не знает, что это такое Как, ну блин, мужики Просто напишите в комментариях, что думаете Я типа, ну я сейчас напишу все, что я думаю Как бы, ну, на самом деле мне немного подгорает Максим мне так и не ответил Мы выбрали Максима Сейчас мы общаемся с Никитой Так дело не пойдет ну, ну реально, ребят Вы меня извините, выбираем следующего саба Я сейчас с Никитой немного пообщаюсь, но у меня горит очень сильно Какие скины, на что ты бустишь? Название или скины? Ау, я написал кейсы в Бравл Старс Ну вот, ну типа Нельзя материться, да, сейчас это не Ютубу а, не, не нравится это Соответственно, все должны подстраиваться под это Ну типа, ну, ну я, да, я не знаю, как это описать Ну типа, что это? Кейсы, кейсы в Бравл Старс Ну типа, если Максим не может объяснить другу, почему я это должен делать Это жестко, все, выбираем следующего Ну, серьезно, может я что-то не так сделал, многие будут осуждать Но нет, так оно не идет Все, ау до свидания. Мужики, этот фрагмент я записываю после записи ролика, но он важный. Вы сейчас вот здесь увидите скрин, что по итогу человек скинул мне на страницу под этот розыгрыш. Э, читаю, у меня на втором экране. Человек скамит на Аки. Ну, и может, я там не так выразился про трейдбан, но задержка на 15 дней, мне это не надо в ролике, как я уже говорил. Я ребятам предлагаю сделать прокачку, ну, не на 1000, не на 2000 рублей. И, типа, это даже двадцатка, да? Это довольно-таки дорогая прокачка. Ну, и человек вот так вот отреагировал. Комментарии здесь просто излишны. Пишите ваше мнение в комментах мне реально интересно, я все почитаю Начинаем просматривать другие работы Мне, честно говоря, до сих пор подгорает Смотрим Ну, тут, садись есть телевизор Ладно, пойдет, но, опять же, лицо не то Я видел одну работу, но мне приходило в оповещение Так, я сейчас ее постараюсь найти, потому что мне она очень понравилась Нет, это не она Ну, типа, не знаю, здесь мне не зашло Я, мышц... Блин, мне вот эта история понравилась? Не, ну, типа, камон ну, Не знаю почему Я посмотрю сейчас, что еще отправили Вы можете все это на моей странице посмотреть Так, ребят, три работы вот это. Ну, вот просто запоминаем. Три работы реально офигенно крутых. Вот эта работа. Ну, вот, вот это, честно говоря, мне кажется, выигрыш. Но, типа, реально очень крутая работа. И вот эта работа. Ну, типа, реально очень крутые работы. Вот это офигенно нарисовано, но красками мне прям, не знаю, зашло. Там еще чел писал, что была работа на цветной бумаге. Ну, блин, вот это, не знаю, классно, но, но не то. Ну, ну, не знаю. Кстати, здесь похоже на шарш. Тоже круто, но, опять же, там я ребенок. И я делаю на этом большой акцент. Я надеюсь, я просмотрел все, и, и я... Все-таки думаю, вы, выбрать человека, который нарисовал красками Вроде бы это были краски Это реально очень круто Вот прям топчик Я, честно скажу, обычно я даю предпочтение На работам, знаешь, не прямо, но, но это круто Ну вот реально, не знаю, мне понравилось Понравилось мне, значит, окей Пишем человеку Ребят, пишите в комментариях, что вам больше понравилось Но, на мой взгляд, мне реально взошла прямо эта работа Вот, выбираем Дмитрия Лебедева Сейчас ему напишем Дмитрий, я надеюсь, Дмитрий реально меня смотрит Я Никите записал голосовые, что так не делается Все как бы объяснил а, Максим вспомнил пароль Все, до свидания Здесь уже без вопросов Меня отправили куда подальше, поэтому я в этом участок больше не буду Привет Но ну, это человек взрослый Пожалуйста Блин, сколько же матов там летит? Окей Ты попал На да бабки Под дым A friendly fire, fire. Все good, все Сейчас заходим на его ак Я прошу пароль логин и потом звонимся. В принципе все как обычно Я надеюсь Егор обрежет тут очень много всего Но вот это обязательно нужно оставить Потому что, ну, горит. И чтобы вы видели, что ну вот реально первый раз я с, с таким столкнулся. Отношением. Блин, ты даришь э, деньги сабам. Скины это деньги, окей. И вот такое отношение. Ну, типа, как только еще раз увижу вот такое, я просто сразу начинаю гнорить чела. Ну ну вот тут, да, этот человек взрослее тех двух ребят. Ну, как бы мы заходим на аккаунт. Все окей. Меня мне горит, просто горит. Так, в общем, ребят, мы зашли на аккаунт. Меня немного не отпускает. Брат, братан, братишка, когда меня отпустит? Ситуация может, конечно, я был не прав, потому что изначально я в посте не указал, что будет прокачка. Весь груз ответственности на мне, а оценка моих действий на вас. Ну, типа, пишите в комментах. Правильно я сделал, нет. Как я опять же пошла правильно, так и сделал. Мне интересно ваше мнение. Так, у Дмитрия в Counter-Strike. Дмитрий... У Дмитрия есть скины. У него есть даже нож. И все, я уже вижу комментарии, зачем прокачал человеку, у которого есть скины. Но... Это был отбор по рисунку Он нарисовал работу, которая мне понравилась Поэтому, ребят, без негатива Я изначально хотел другого человека выбрать, он не захотел Вот, так что, в принципе, надеюсь, что Дмитрию мы инвентарь бустанем В принципе, сейчас заходим на сайт и закидываем деньги Ну что, мужики, мы, собственно, на сайте А, вы не видите, я, как э, обычно, сделал большую вебку ну, Давай сделать чуть поменьше Во, вот так, думаю, нормально Ну окей, пополняем мы... Подожди, во, нормально, выбираем, короче, визу Что я буду депать с виза И сумма 20... Ребят, по промикам все, которые есть, смотрите. От меня будет вот такой промик. 15%, то есть я закину двадцатку, получу три Но также этот промик идет, смотри. Открываешь профиль, промокод, пишешь «Человед-2». Нажимаешь активировать, получаешь балик Ну типа там реально немного, но тем не менее Вот эти активации, если админы видят, мне опять же мы будем с ними дальше работать Будут выдавать балик на прокачке, Ну, в, скидывать, выдавать, скидывать, я это приравниваю А единственное, по своему промику, как обычно, я не пополняю У них есть промик, я в группе видел, сейчас я скопирую Вот, у них есть вот такой промик, я скопировал, Холидей uh, с группы Также на 15%, но, типа, я задаю по своему промику первый, они увидят так Мне это не надо, мы все-таки еще и помимо всего прочего сайт пополняем То есть процент тот же самый, но мой ак они не видят может, они бы там увеличили шансы и так далее, ну, типа, или уменьшили. Поэтому, чтобы не рисковать, по своему промику я депать не буду, ибо ролика не было, это будет очень палевно. А по промику Холидейс мы, в принципе, депаем и закидываем 20 тысяч рублей. Плюс 3 тысячи, то есть будет 23. В принципе, гуд. Егорич, машьте мои данные. Сафонов. Оплатить. 20 тысяч залили, плюс 15%. То есть вебка маленькая. Да, я же люблю, когда вебка огромная просто на полэкрана. Вышло 23 куска. Начинаем с бесплатных кейсов. Благо, они здесь есть. По дропу. Не, но ну, как бы по вебке, извините, я просто реально. В маленьком окне я пока не знаю, как ее, короче, настраивать, что с ней делать. Поэтому, ребят, пока так. Я забыл разобраться, прокачка, надеюсь, много нигде тебя не будет. А, что тут есть? Надо куда-то себя убрать вообще отсюда. Но ну, в принципе, самое крутое с первых кейсов. Ладно, первые кейсы, в принципе, по дропу даже можно, наверное, не смотреть. Единственное... Единственное, что на скиндропе, ну честно скажу, мне не особо нравится Это то, что нет кнопки открыть фастом То есть, ну реально, первый бесплатный кейс для меня это не так интересно Косарь! Ладно, интересно, вру В принципе, уже 24 Мы не открыли ни один кейс Напомню Админы этот аккаунт не знают, я им его... Запись главная идет Так, то есть аккаунт я этот не скидывал Если, блин, ну бесплатные кейсы, окей, 25 тысяч С первого кейса это странно. Вот это реально странно. 26 кусков. Это плюс сколько? Подожди, но... 93. 20, а 23... В принципе, плюс 3000. Плюс 3 куска с 20. Но ну, если он дальше ничего не выдаст, то это окей. Опять же, но если что-то еще... Ну, вот тут я не знаю. Ну, типа, уже 32 куска. Как он будет выдавать дальше? Тем временем, у нас 32. То есть, с промиком окей. Ну, типа... 32 тысячи рублей. 69. Подожди. Плюс 12 тысяч. То есть нам уже выпали перчи. С тем учетом, что мы кейсы не открывали. Подозрительно ли это? <музыка> Честно скажу, да. Это подозрительно. Типа с бесплаток? Ну, окей. Плюс девять тысяч рублей. Ну, блин, я пока не знаю Ну, я просто не знаю, как, опять же, по IP Ну, реально, а как еще? Ну, не скидывал я аккаунт Не, но ну, с другой стороны, это все идет еще плюс косарь Слушай, а, этот кейс от 3000 но ну, здесь еще может Но просто, когда с первого бесплатно выпадает косарь Со второго перчи Ну, не знаю Ну, вот реально не знаю То есть, по факту, у нас плюс 3, у нас плюс 10 тысяч только с бесплатно А депа это 50% всего лишь с бесплатных кейсов Ну, и того получается, до того получается офигенно, потому что у нас плюс 13 кусков в любом случае, это все пойдет подписчику. Но пока неплохо. Но вопрос, типа, почему так дропало? То есть, сейчас уже выпадает по 78 рублей. Блин, ну... Ну, окей, ладно, забыли, забыли. Посмотрим, что будет дальше. Слушай, но опять же, если так будет дропать, это круто. На самом деле, потому что это все идет подписчику. Но все-таки, честная проверка, это в том числе важно. Слушай, ну вот сейчас, да, она не выдает. Причем, кейсы пошли подороже. Но все-таки, может быть, есть какой-то какой шанс, что это, блин, действительно, ну, вот такие шансы. Какой-то шанс, что такие шансы Звучит глупо Ну просто, типа, вот с этого кейса может что-то... До... Ну окей Все, да? А это, походу, реально, типа, плюс 14 тысяч Но опять же, это даже не X2, ну ладно Подожди, а мне меня, по-моему, звуки, шли работают на сайте? Просто здесь по звукам играет музыка, на самом деле. Так, у нас третий кейс, 5-хат, с неплохо. Не, мне, прикинь, показалось, музыка играет с кейсов. Картель, кстати, 500, вообще прям в точку. Так, и у нас, у нас остался. это мы сейчас Всемирную Элиту открывали за 10. У нас сейчас кейс Гейба на 25, ну не хватает 5 кадепа. Ладно, 35 тысяч на Балике. Поехали сразу, наверное, по тайным. О, нормально, слушай, Кейс стоит 800 рублей. Не, ну если оно так будет дальше, все-таки зато мы узнаем, что на бесплатных кейсах это были нормальные шансы. Косарь, это окуп. Блин, мы купили только... Бзи! То есть это реально, могли быть реаль... это реально могли быть реальные шансы на бесплатных кейсах? Но ну просто сейчас будем отталкиваться от того, что будет дропаться с тайного. Статрек М-ка. Окей, 2500, пойдет. Ну, типа, 34 тысячи. А единственное... Блин, ну, очень долгий сегодня выбор был. Егор, конечно, сделает, чтобы это все было побыстрее, там, что-то ускорит. Магия монтажа, на секундочку, Егор... Егору скажем все вместе спасибо. Пожалуйста. Слушай, ну, вот опять же один кейс окупился. Но, блин, вы выбирали очень долго, но это за счет того, что просто человек не хотел давать свой Ну, я тут ничего не сделал, ну, не хотел прокачиваться, как бы, окей. У нас, тем временем, 30 тысяч на балансе, то есть мы пошли все-таки в мин... 250, пойдет. 250, прям нормально. 36 тысяч. 36. Было у нас э, после бесплатных кейсов в районе 34. Плюс 20 тайного кейса. Но пока никаких гунгниров и драгон лоров нам не падают. Так. Uh, всего один кейс окупился Это не очень, но опять же, если посчитать там, тут 2 окупилось Ну, типа, если продаем Сайрекс, да, мы там все продаем. 31К, кейс тайный, 4 тысячи стоит Давай что-нибудь подороже идем Ну, тут, по-моему, самый дорогой перчаточный, насколько я помню 500, 300, 500, ну, блин Но, тем не менее, у нас плюс 14 тысяч то есть он нас минусует, но не, не так люто. Окей. Окей. Нет, для подписчика это, конечно, все хорошо. Так, браво кейс 2500 здесь стоит. Давай пробуем его. Ну, типа, рискнем на 7500. Сейчас этот, блин, выпадет огненный змей. Сразу вывод. Огненный змей, конечно, было бы шикарно. Камуфляж, кстати. Но, блин, ну это не окоп. Нифига, ладно. 28к. Не, браво, кейс нет. 28 тысяч на балансе. Так, по дорогим кейсам, что тут есть? Ну, типа, да, вот смотри, по дорогим, это ножевой, это перчаточный. Можно открыть перчаточный, но могут выпить перчатки за 4 тысячи. Я не хочу это, только такие прокачки устраивать, оно неинтересно. Фепка на полэкрана, это у нас на канале дефолт, если ты тут впервые. Слушай, ну тяжеловато. Типа, чем кейс дороже, тем он, в принципе, интереснее. Я хочу рискнуть, типа, а вдруг огненный змей? Если реально стоят шансы и выпадет огненный змей, это будет просто отлично. Просто пробуем. Ну, ибо кейс 800 рублей, да, тайный. Блин, ну типа 500 рублей выбивать прикольно, но, но это вообще жопа. 16 тысяч. Что будем дальше пробовать, браво бить? Не, ну реально чем дороже, тем лучше должен быть дроп. Можно графит хотя бы? Камуфляж. но ну, это окей, это пятнашка. Слушай, ну если вдруг произойдет, что это будет первая прокачка, где мы ничего подписчику не выведем, я докину уже своих денег. Ну просто чтобы хоть нож самый дешевый, но чтобы что-то было. Потому как в моих прокачках люди уходят со скинами. Если не произошло, будем делать до дед. 8К. Окей, давай еще пробуем тайная, 5 штук. Да я с бравой наверное, все-таки затупел. Я сейчас, честно говоря, немного в тельте, но надо как-то... Не, ну... А походу бесплатные кейсы это были реальные шансы, потому что у нас просто 6 400 за, я не знаю, сколько, сколько кейсов мы открыли. Слушай, 3 200 Причем поначалу-то даже стайных он немного выдавал. Я, когда прыгаю, начинаю психовать немного. 300-400 рублей. Ну, это неприятно, конечно, а что делать? Так, давай посмотрим, что есть еще. На самом деле у меня здесь небольшой конфликт просто сейчас стоит, ну типа, а что делать? Так, главное, чтобы вышла запись. Я постоянно чекаю, потому что если вдруг что случится, запись не будет, но это ГГ. Короче, если сейчас... Да я не знаю, что делать. Ну, типа, 2000 на балике. Пищик же не может ни с чем у него уйти. Мы сейчас рискуем. Короче, 1600, ну, это лаз деньги. Если не окупается ничего, я даю по свою уже. Ну, типа, ну, хоть что-то. Хотя бы десятку сейчас. Ну, потому что 700 рублей с 20к. мк это 5000. Ну, 5-6. 25! Есть! Вот это хорошо. Это сразу мы с тобой оставляем. Эмочка, есть 25 кусков. Прекрасно. Давай попробуем... Не, пока выводить ничего не будем... Фу, ну, это прям найс. У нас остается косарь. Ну, то есть, плюс 5000 от депа. В принципе, подписчику вообще по барабану. Но, блин, меня такой результат не устраивает. Если он хотя бы сейчас на косарь выдаст, кра 5К пойдет, вообще пойдет. Еще 5000 есть, давай еще 5 кейсов. Блин, главное, чтобы он сейчас сливать не начал. Ну, мы full просто нам пришлось full балик слить. У меня, мне жестко спотели руки. Я не знаю, будет ли что видно, я вам покажу даже. Блин, ну опять сливать начали, просто смотри Ну, блин, во-во-во, не... видно, она просто Вся блестит и трясется еще Ну, типа, я реально начал переживать за эту тему Ну, я, я не хочу, чтобы в моих прокачках Ну, люди реально уходили без кинов. Нет, нафиг не надо, мне это не интересно Пока что, пока что, есть поток за 25 А Это будет вывод, 3000 В принципе, как вариант Не, ну, МК апгрейдить я не буду, это просто идиотизм В крайней степени я не буду этим заниматься Извращением, грубо говоря Перчатки, можно сделать перчатки На офигенно высоком шансе Попробовать. Слушай, может... Ну, типа, здесь 59%... Окей, будем пробовать, наверное, перчатки. Я, я посмотрю, еще по кейсам есть, и будем думать. Так, мужики, э, я еще немного посмотрел апгрейд. Короче, есть закалка. Ну, типа, просто, чтобы шанс был огромный. 57% и то это немного. Есть закалка перчатки. На самом деле, это вообще прикольно. Я э, даже раньше не знал, что это существует. Я узнал об этом буквально полгода назад. Ну, типа, закалка уже давно есть. Короче, давай пробуем сделать их. Они стоят чуть-чуть дороже. Ну, это закалка. Ну, типа, прикольно. Апгрейд. 57%. Заходит это вообще замечательно, прекрасно. Лишь бы оно Йес yes! Залетело Все, найс nice! Плюс десяточка есть Итого Валикс не списал Давай F5 нажмем Если он не спишется то будет еще найс nice. Еще перчатки будут плюсом Короче э, По итогу Я сделаю вот так Сейчас надо будет 30 лук вставлять 25 и 4 900 Ну то есть Округлим 30-31 Это плюс 10 депа. Э, плюс 50% В принципе неплохо Не X2 Я повторюсь В роликах Прокачках Я не особо Особо не рискую я просто, блин, ну, я, я реально весь переживал, что мы просто уже слили до скольки. Там было, типа, косарь 2, 3 или 4. С этого балика реально тяжело подняться. Ну, типа, до 30-ки хотя бы получилось. Это прекрасно. По итогу, ну, вывод скажу здесь небольшой. Сейчас скажу, что все будем выводить на ваших глазах. Все, что видел, ну, типа, с бесплаток мне сначала показалось, стоит под крутосик. Но потом, как стайных начало дропать, плохо. Ну, типа, может быть, да, это реальные шансы. И плюс, он нам дал возможность забрать скины сейчас на сумму, ну, типа... Плюс пя... 50% от депа это нормально. Ну, то есть, возможно, это были реальные шансы. И это круто. Вот, поэтому ссылочка будет, но в любом случае она будет плохо, хорошо, э, деньги мне скинули на карту, чтобы я их закинул сабу. Вот, ну, фух, я сейчас немного на 3 на линии. Короче, вставляем треть ссылку, выводим, по итогу саб забирает 30 ку Уверенно. Ну, не уверенно, но забирает. Тайная, в принципе, радует вообще на каждом сайте, похоже. Ну, типа, что мы на вд градиент забирали, что здесь 25-ка выпало. Круто. Реально круто, и перчатки прям хорошо зашли. Все, хватит разговаривать, вводим трейд ссылку. Я столько ссылку вставила и под барабанную дробь. Просто давай этот, э э э э визуализируем барабанную дробь Подожди Вывести, я продачу не нажал И здесь тоже, вывести Так, слишком быстро, 5 секунд ждем Так, ребята, перчатки эти не вводятся Нужно их заменять И по итогу мы приходим к вот этим вот перчаткам блин, Которые изначально и хотели сделать, вывести Я хотел, честно, закалочку С эмкой траблы, я не знаю, почему она не вводится Похожая ситуация была на ВД Сейчас будем писать чтобы мне ее заменили а М-ку заменяет и выводим Посмотрим, на чем мне ее заменят Но ну, перчатки уже вводятся, это good Так, мужики, все заменили, все вывели м по итогу заменили на пыльник И я вам сейчас покажу, сколько она стоит Вообще, получилось просто шедеврально Объясню почему Начнем с перчаток, пожалуй, ибо это... Я знаю, что вы не видите цены, кстати Ибо это не самое здесь интересное Перчатка гидроизмрут, дефолт перчатки Но у Дмитрия да, человек зовут Дмитрий. Был только нож, кровавая паутина за 8500, у него были скины, жду хейта. Но, опять же, он реально крутую работу сделал, мы выбирали здесь по рисункам. И, в принципе, Юсп, Калашики, у него не было перчат. у него сейчас есть перчи. И у него все-таки не было крутого ножа, потому что это коготь-пыльник! За 27 тысяч Рублей, за 27,5 с половиной Даже, я не могу посмотреть Цены на этот пыльник, потому что у меня просто что-то Со стимом, он стоит 28 Он реально столько стоит, по итогу у нас Получилось вывести на, посчитаем 27 там, да, по-моему стоил, вроде 27 тысяч Не грузит Steam. 27 Плюс пятерка, это 30 На секундочку, 2000 рублей, мы сделали Плюс 12 кусков, больше 50% Заменили эмку, и видимо не зря, потому что Пыльник, это прям окей, это очень Круто, 27 кусков, сейчас созвать с Дмитрием, я честно читаю комменты и пытаюсь сделать прокачки с сейвовыми, ну чтобы хотя бы там плюс либо x2 сделать, да, ну либо хоть что-то вывести, либо даже сумму депа забрать, потому что подписчикам во всяком случае приятно. И Дмитрий просто за один ролик Макс мог, вот Макс, я знаю, ты смотришь, да, этот ролик, ты мог забрать 30 тысяч, 32, извини, 32 куска могли бы быть твоими. И твой друг Никита, Никита, обращение к тебе Вы могли забрать 32 тысячи рублей Но это сделал Дмитрий, который предоставил мне свой аккаунт Вот так все и делается Ну, если не хотите, как бы... Есть Дмитрий, который заберет у меня скины Собственно, созваниваемся Реально, нож этот крутой, особенно скин пыльник Не знаю почему, мне нравится А здесь еще и коготь. вообще просто шикардосик Звоним, созваниваемся И а, самая интересная реакция Потому что реакции просмотры идут вот так в горку Все, ссылочка на сайт а с бонусом будет в Пожалуйста, хотя бы халявные вот эти монеты там получите Потому что... Админ видит актив, это главное. Если не будет актива, не будет лайков, не будет рубрики. Она будет, но я буду закидывать сам. Честно, я этого делать не хочу. Здесь я... Мало того, мне заплатили за ролик. Э, скину денег, чтобы я закинул сабу. Вообще, все просто шедеврально. И по поводу бесплатных кейсов. Все-таки такое ощущение, что, возможно, вообще... Здесь 50 на 50, потому что я сам, ну, типа, то верю, то нет. Если бы это был под крутос, с тайных кейсов бы тоже падало. Но так выпало фактически сначала, да, только с бесплатных кейсов, причем офигенно. Потом тайные кейсы начали брить. Но в конце не выдали м -ку. Тайные кейсы имба везде, похоже. Ну, короче, все. Звоним Диме. Кстати, немного посмотрел страницу Дмитрия. Дмитрий работает дизайн, архитектура, визуализация. Ну, я так понял, что вот эту вот э, работу сделал он. Вот это, в принципе, тоже все сделал он. Парень работает. Вот. И в миллионы раз. Были бы фейк прокачки, я бы не показывал аккаунта. Ну, это, вот, то, что работа получилась крутая, в принципе, э, окей, тут чел, чел этим зарабатывает на жизнь, да, тем, что Ну, рисует здесь неправильно сказать, ну окей, все, созваниваемся, Дмитрий сейчас говорит, что он устанавливает драйвера, чтобы созвониться со мной в ДС И скачивает, блин, ДС, поэтому ждем э, Кстати, в личку мне скинули еще вот такую работу, ну, типа, тоже прикольно, ну, реально мне это понравилось Вот, захотел бы с вами поделиться, показать Алло Тебя плохо слышно, Дим А ты? ты у меня тоже скинулся? С с с с Слушай, вопрос сразу, сколько тебе лет? Ну я вижу, что ты не школьник, однако Да, не школьник, причем. Сколько тебе лет? А сколько дашь? Ну раз и два Сколько дам, все твои, я думаю, будут 34 мне 34 года! И ты меня смотришь иногда хотя бы Да Очень приятно У меня просто стоит на твой канал, и я как вижу что-то Как у тебя выходит что-то, я сразу же смотрю Очень приятно, большое тебе спасибо Слушай, реально крутая работа, я так понимаю, ты работаешь дизайнером, да? Ну да Блин, ну здорово. Я учился на дизайн и архитектуру, а работаю я в сфере графики. Photoshop, королы, плюс там, другие 3D-программы для моделирования, проектирования и остального. Слушай, я думаю затягивать не будем, заходи в профиль. А ты играешь в Counter-Strike? О, ништя. Значит, тебе понравится. 3, я расскажу немножко. Я раньше играл в 1.6 всегда, потом вышла CS GO. У меня друзья сразу же перепрыгнули играть в CS GO. Я смотрю, какая-то другая графика, что-то все непривычное. Я оставался на 1.6, а тут э, в сентябре в Сочи к другу съездил. И вот он постоянно что-то и соревнования по CS смотрел, и сидел, играл. Ну, я тоже решил попробовать в CS GO поиграть. Приехал оттуда домой и все, скачал на комп в ноябре. Вот я решился поиграть, и все, каждый день, и мне нравится. Надеюсь, да, тебе понравится, то, что мы тебе получ... получилось вывести. Там не так много, ну, на самом деле, то есть там 2-3 тысячи, но, во всяком случае... Это, думаю... не... Это само мероприятие того, что я <с на тебя смотрю, видел в интернете. Я, кстати, в предыдущем твоем конкурсе по рисованию хотел поучаствовать, но не вышло, потому что я его увидел вообще, наверное, там... Когда уже ролик вышел, я добавил тебя в друзья ВКонтакте, подписался вроде бы... И поставил тоже колокольчик на твои новые посты. И вот я сейчас сижу, работаю днем. Приходит уведомление, что Стас выложил. Кто-то, я зашел, опа, рисовалась к Не, ну определенно. Так, ну заходи! Не, Вот уже не терпится увидеть. Да. Так, а куда заходить-то? На профиль? Я же вышел. А, ты прям полностью вышел. Да. А, я, я просто тебя просил заходить в инвентарь, ну окей, заходи на профиль. Не, не я просто вообще вышел, мало ли там какие-то проблемы. Блин, сейчас надо, наверное, телефон будет... А, нет, смотри-ка. Пожалуйста, проверьте свой пароль. Имя аккаунта и попробуйте снова Заскай, миломамонт Все, я зашел в аккаунт, мне куда заходить? В инвентарь, в инвентарь. сразу А я забыл тебя, я забыл тебе прокачан поставить, Есть. блин Ладно, надо, надо сделать, сейчас Ты еще не зашел в инвентарь? Нет, нет, Сейчас сделаем Ребят, все, поставили, самое главное, блин, прокачан Я это, я это вообще забыл, все, сейчас э, Дима уже будет смотреть э, инвентарь Захожу, давай, все, можно прям нажимать? Да инвентарь, да? Давай, инвентарь, захожу вы делали слишком много запросов, пожалуйста, по подождите и повторите запрос позже. Блин, ждем. Фигенная прокачка. Давай попробуем через КС. Отворачиваю браузер, запускаю КС. Я, наверное, вот с того момента, как ты написал, что я выиграл, я прям, what fuck? Как будто у меня, разделилась, реальность и нереальность какая-то. думаю, ну, это, блин, вау, что это происходит. Я рад вообще просто был, я, наверное, поверещал. Когда испугалась моего поведения. Не, ну это вполне адекватно. думаю, так все делают. Наверное. Че, я в КСке? Так, ну что у тебя там лежит? Тут меня так каких-то, я еще их не открыл. Ну смотри. Смотри, да? Ага. О мой га. Вот это кисак. Что думаешь по ценам? Перчаточки, да. Что думаешь по ценам? Слушай, по ценам, я что-то мониторил рынок, и мне кажется, что вот эти, как он, э, ржавые, они дороже, чем какие-то типовые предметы, ножи, например, да, это, это можно смотреть сейчас на торговом площадку. А, да? ты же, кстати, можешь, да, да, да, зайди посмотри. Опять, вы делали слишком много запросов, пожалуйста, подождите, повторите. Ну записи. давай скажу я, перчатки стоят 5000 угу. нож стоит 27 тысяч рублей. Найс, nice. найс. Nice. 32. -ка. Я буду щеголять, себе. А, подожди, а у меня тут в Кэске не написано, да, что я прокачан? Все Нет, в Кэске не будет же написано. Слушай, вопрос. Ты знаешь ли меня в реальной жизни? Нет. Нет. Ну то я есть, Я есть, сейчас по... вижу, что мне Габен звонит. Прокачка не фейковая, да, определенно. Вот это вот основ... не вот я до сих пор не сознаю, что это реально происходит и что это мы с тобой общаемся и что я реально прокачан бой человек спасибо тебе большое за участие спасибо тебе что ты такой яркий веселый прикольный записываешь такие ролики на которые не жалко потратить время спасибо что радуешь людей приносишь позитив и продолжай в том же духе развивайся и... Ходил там на европейский, мировой рынок. Спасибо еще раз большое за участие. Мы уже переносимся к конечному части ролика. Вот мы остались с тобой один на один. В принципе, как это часто происходит на моем канале. Это была очередная прокачка подписчика. Мы вывели 32 тысячи. Уже знаешь, наверное, нужно где-то вот здесь вот составлять банк, сколько мы вывели всего. Но не соврать, это будет больше 200 тысяч рублей точно за все время прокачать. Ну или вот за последние, больше 250 тысяч точно. Я говорю вам огромное всем спасибо поддерживает эти рубрики по крайней мере у меня горят глаза когда я сажусь делать что-то подобное то есть мне это нравится честно скажу я устал от однообразных открытий кейсов на сайте но вы это смотрите в это поддерживаете и я не могу никуда от этого уйти Но я могу добавить в это разнообразие я могу делать прокачки это очень круто но единственное просто у меня к вам просьба поддержать ролик лайком и если не составит труда перейти на сайт активировать промо на вот это вот халявные деньги там Я вам реально буду благодарен Мы прокачиваем всех Школьников, блин, не знаю, детей, подростков Сегодня был Дима, ему 34 года И мне реально приятно, что меня смотрит взрослая аудитория Это реально очень круто Я когда просто понимаю, что типа раньше меня смотрели в основном дети что я сам был плюсом ребенком Но сейчас я от этого кайфую Я понимаю, что просто у меня... Аудитория всех возрастов, это круто Ребят, не хочу затягивать Просто действительно в оконцове хочу сказать всем вам огромное спасибо Это делаю не я, это делаете вы вы меня смотрите, вы меня лайкаете. Мне платят за ваши просмотры, за ваши клики на мои ролики. И благодаря вам я могу делать такие прокачки. Естественно, хочется сделать больше прокачать каждого, но это невозможно. А по поводу всей ситуации, которая произошла сегодня с первым подписчиком, пиши комментарий, мне интересно твое мнение. Дима, тебе еще раз огромное спасибо за участие. Спасибо самое главное, что поверил и предоставил свой аккаунт. Я очень сильно устал, этот ролик записывался... Примерно час. Вы, возможно, увидите всего 30 минут. Но много так называемых затупошных моментов, которые Егору придется вырезать. Ребят, ролик записывался час. И каждая прокачка записывается один час. Вот бы еще человек научился нормально разговаривать. Прокачки снимались бы минут за 30. Мы это сделали. Мы сделали очередного числа человека немного радостнее, по крайней мере, на сегодня. Всем еще раз спасибо. На связи был человек. Увидимся. До новых встреч.